Привет, друзья! Добро пожаловать на канал Старый Лагерь. Как обычно, начиная с хороших новостей. Благодаря вашей поддержке, прошлое видео вы просто запустили в космос. Спасибо вам за такую активность. Все это помогает продвигать ролики и в конечном итоге развивать наше сообщество. Теперь переходим к делу. Этого парня трудно не заметить. Уже с первой встречи он будет доставать вас своими пустыми диалогами. Эй, парень! Ты новенький? Я тебя раньше не видел. Я пройду с тобой немного, ладно? Уверен, тебе сейчас нужен друг. Почему бы и нет? Идем. Здорово! По дороге мы сможем поговорить. А иногда просто мешать геймплею. Скажи, а куда мы идем? Или это будет сюрприз? Я люблю сюрпризы. На первый взгляд обычный паренек. Но кто же он на самом деле? По его же рассказам можно понять, что он родился в Хоринисе. Он был единственным ребенком в семье и не особо интересовал своих родителей. Он считал, что для них это было тяжело. Как он говорит, в Хоринисе у него были друзья, которые очень хорошо относились к нему. У тебя нет ничего поесть? Я для тебя вроде как гость, так что ты можешь угостить меня чем-нибудь? Так должен поступать хороший хозяин. Этому меня научили мои друзья из Хориниса. По его словам, в долину он попал за большой любви к животным. В колонии он всегда был крайним, и никто не хотел иметь с ним дел. В оригинальной части игры с ним нет никаких квестов. Только в гольд-моде он начинает бормотать про каких-то парней из нового лагеря. И там будет небольшой квестик. Теперь когда ты со мной, мы покажем этим ублюдкам. Которые уже год они измываются надо мной. Только бы их встретить. Избавиться от него раз и навсегда можно по-разному. Например, избить его до потери сознания. Ты не мог бы заткнуться, хотя бы на минуту? Конечно! В этом случае он обидится на вас и все оставшиеся дни проведет на скамейке, а также говорить, как он в нас разочаровался. Эй, парень, ты ударил меня? Это еще за что? Через секунду я врежу тебе еще раз, ты меня уже достал! Ты больной придурок! Я больше не хочу тебя видеть! В определенных условиях его можно просто утопить или скормить живности в лесу. В целом есть много вариантов. Но в сущности его жаль, есть одно но, где по сюжету мат становится смелее и перестает убегать от соперников, а также перестает мешать он своими разговорами. По событиям первой части можно догадаться, что мат погиб. О том, как это произошло, ничего не известно. Однако с помощью кодов Марвина во второй части можно вставить его труп. То есть в теории его хотели добавить. Возможно, где-то он лежит. Все остальное это проделки мододелов. В пакете квеста для третьей готики, по заданию друида Поргана, вы сможете найти записку, из которой вы узнаете, что некий мат из долины хотел присоединиться к их сообществу. Но в этот раз ему точно не повезло, и варан оказался сильнее долины рудников. В моде возвращения он также остается в живых. Он охраняет руду недалеко от кладбища орков. Жалкий и побитый, но живой. Эй, ты кто? И откуда? Хотя постой, я же тебя знаю. Ну, конечно. Ты же тот новичок, что прикончил самого Гамеза. Ох, парень, как же я рад этой встрече! А я, как вижу, ты ничуть не изменился, Мат. Все так же болтаешь без умолку. Правда, выглядеть стал... <къем>, несколько иначе, чем раньше. Ты меня вспомнил? Какое счастье, мой старый друг! А помнишь, как мы повстречались в старом лагере? Вот же было времечко, а? Кстати, а что ты тут делаешь? А, э, ладно, какая разница? Теперь ты снова рядом со мной, и я уже даже перестал немного бояться. Заткнись, Мат. Иначе я сейчас побью тебя, как в старые добрые времена. Ладно, ладно, как скажешь. Уже молчу. Видишь, я молчу. Хотя, если я буду молчать, как я смогу говорить с тобой? Что произошло с тобой? Ты имеешь в виду мое лицо? «Да, именно это я и имею в виду. Кто тебя так изуродовал?» одна мерзкая тварь постаралась. Хотя мне надо поблагодарить свою судьбу, что я вообще остался жив. Раньше здесь не встречал. Чем-то немного напоминает снайпера но только еще более ужаснее и свирепей». «А как ты тут оказался?» «После того, как рухнул барьер, я думал отправиться обратно в Хоренис. Но по дороге к проходу я случайно наткнулся на отряд орков». Видимо, эти зеленокожие твари решили, что я бы неплохо смотрелся у них в котелке. Ну и погнались за мной. Как сейчас помню, бежал я тогда, что сил. Не особо разбираю, куда именно. А когда заметил, что орки подотстали, оглядевшись, понял, что заблудился. Значит, ты больше не пробовал пройти через проход? Нееет. Я в долину больше не ногой. Туда только сунься, и тебя сразу же сожрут заживо. Так что лучше уж тут. Кстати, скажу тебе по правде... Местечко это довольно неплохое. И орки тут не бродят. Их лагерь там, дальше, в горах. А теперь, кто же на самом деле такой мат? Во второй части игры вы можете перелезть в забор орков. Если вы пройдете чуть дальше, вы найдете табличку ⁇ Послание от разработчиков ⁇ в котором говорится, что орды орков это все вымысел и нас пытаются использовать в своих целях, а предупреждает нас могущественный инопланетный карлик, что в сокращении означает ⁇ Марк ⁇ Спасибо за вашу поддержку, подписывайтесь на канал и welcome в Discord. Ссылка будет в описании.